Всем привет! Вы на канале Соплей. А, сегодня я решил попробовать, так скажем, небольшой челлендж без улик полностью. А, я закупился набором, ну, который... То есть распятия мне не нужны, палочка мне по факту тоже не нужна. Хотя нет, палочка я возьму, вдруг я могу следы посмотреть, правильно же? А, палочка, а, зажигалка, чтобы свечку, если что, поджечь, направленный микрофон, соль, успокоительная, датчик звука мне не нужен. Фонарь, термометр, в принципе, все. А... У нас 0 улик. Дружелюбное привидение. То есть он не начнет охоту. Мы просто попробуем вычислить его по поведению. Хотя. Блин, хотя охоту. Ну нет, ладно. А, ладно, мы сразу. Что? О, я даже не знаю, что я могу взять. А, ну давайте. Не, если я, конечно, сейчас... Я даже не знаю, что мне взять. У меня же по факту вообще это... Ну, ни одной улики нету. Я, конечно, попробую, но сейчас... Методом исключения... У нас стоит бесконечный бег. В принципе, чтобы, ну... Это тоже же ничего нам не даст. Чтобы просто быстро передвигаться. Так. Гражи, что ли? Шкафчик теребит. Ага. Он в гараже. Хорошо. М -м -м. Что мы можем сделать? Ну, посмотрим арбум если это мимик. Это не мимик. Блин, может быть стоило хотя бы поставить одну. Так, он еще и там. А, ну хотя какая разница? Сейчас я кое-чего гляну быстренько. Если это близнецы, то будет сразу понятно. Это не похоже на близнецов. Давайте возьмем термометр, вот эту, и... А, ну нет, не возьму. Посмотрим, где он находится. Нет, он все-таки в гараже. Но почему он взаимодействует? Ну, типа, может быть, он здесь просто в углу находится, поэтому он может доставать до этих. Все теребит и теребит. Теребит и теребит. Ладно, давай. А проверяем на Миража. Может быть, хватит трогать. Ладно, проверяем на миража. У нас с проклятых предметов. Я поставил один, но можно было, наверное, поставить все. Блин. А, так, так, так, так, так, что мы еще можем? Фотик у нас в руках, а нет, фотик у нас него нет в руках. Пойдем посмотрим следы. Блин, на самом деле охота, конечно. Ага, это не мимик. Хотя зачем мне это все фоткой, да? Это... Ой, не мимик. Это не... Не мираж. А что мы можем дальше делать? темноте дай нам знак дай нам знак дай нам знак дай нам знак так мы его сфоткали это не фантом это не фантом ага. то что он в темноте начал взаимодействовать это конечно знак Так, что мы можем еще дальше? Что мы можем сделать? Я не знаю, я не знаю, я не знаю а Если я заведу шкатулку Он покажет себе. Так, мы можем послушать а, В принципе Проверить Может быть какой-нибудь банш сработает Либо мюлинг Ага, машину затрогал Так, 0,3 секунды а, Ждем 30 секунд То, что у нас разговорчивый мюлинг Ой, мюлинг, мюлинг Мюлинг, да, разговорчивый Ждем сейчас 30 секунд на этом Так, ну ладно, ты там ходи Ты сюда пришел, в угол Так, прошел 30 секунд Ждем Где твои шесть? Где он? Итак, mm -hmm. Он, он не полностью... Кстати, мы можем полностью открыть дверь и проверить, это Юрей может полностью дверь закрывать. Так, ну пока что уже прошло полторы минуты, ничего не происходит. Ну вообще не хочет разговаривать. меня он меняет комнату если что тоже поэтому если он поменяет комнату то мы сразу поймем что это не горе но разговаривать он вообще не хочет ладно есть еще одна проверочка так можно ее попробовать сделать поставим сюда это проверка на банше то есть она должна подойти ко мне постоять возле меня и уйти. А, также мы потом сделаем проверку на кого? На Анре. То есть вот я сейчас ставлю сюда два датчика. И жду. Дай нам знак. Дай нам знак. Призрак. как это? Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер.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 Я не знаю. <сач dude> Я не знаю, как мне проверить еще. Так, давайте попробуем свечку. То есть, типа, Андрио задувает свечку. Я правильно понимаю? Он задувает свечку. Что из этого нам? Ну, ничего нам не надо больше. То есть, он задувает свечку, Андрио. после этого должен происходить гост-эвент. Линда Бейкер, ты придешь сюда? Линда Бейкер. Ага хочет приходить сюда так давай зажгнем тебе свечку вот тебе инструменты делать хочешь а, зажигаем свечку ждем задуй свечу знаете мне кажется он все-таки больше здесь взаимодействует здесь свечку какую дверь потрогал блин мне нужно это знаете что мне надо этот а я им пашку подоскинул. Так, так, камера. Камера, потик. Свеча погасла. Если сейчас будет гост вент, то, возможно, это может быть и Анрё. Так, ну он еще здесь. Возможно, это Гарё. Очень сложно, кстати, на самом деле. Ну, как по мне. То есть мы можем исключить несколько призраков, остальных-то я вообще по охоте думал посмотреть. Ага. Но двери открыты. Он двери полностью не закрывает. Ничего не швыряет. Можно вычеркнуть, наверное, полтергейста. Полтергейста. Свет не вырубает. Возможно, это джин. То есть он трогает только шкафчик этот сраный. Постоянно. Ну давайте мы еще раз ему свечку зажгем. Я-то Готов. Кстати, благовония надо было взять, можно было на духа обкурить поставить датчики. Да, блин, тупанул, конечно я. Ждем, пока погаснет свеча, я прям возле свечи буду стоять и ждать. А, пч! Нет, не сотухло, ладно. Думал передастся моя энергия на свечу. Раз, два, три Еще на тебе здесь И поду еще свечки найду Там я знаю, где точно одна свечка есть На Вот тебе еще одна свечка Сядем и будем смотреть на на на на на на на на, -на. Дай нам знак Сейчас, если лампочки вырубится, это не джин. Ага, отлично. Это не джин. Мара и тень. Мара любит свет вырубать и тень. Сейчас мы проверим, если он свечки за то, что даст гостевен, значит это Анре. Ну, во-первых, ну, он не кидает ничего. Это точно не полтергейст. Не хочет. Фу. Сейчас что-то задую. Призрак затуши свечу, загаси. Дай нам знак. Дай нам знак. Может, мы ее разбесим вообще? Как вот там Линда? Как там? Линда, Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Это не Андрю. Ну, точнее, он бы затушил бы, наверное, уже. Может быть, она ушла? Такая выбила свет и ушла. Пока у меня предположение на Мару. И на тень. Тень, потому что вот она вот такая скромненько стоит. И трогает только этот. Тут -то и здесь где-то что -то трогаешь? Давайте здесь поставлю. То есть тень стоит... Тень, она очень... Ну, хотя нет, она себя показывала сколько? Два раза, Да. Ну хотя, опять же, это не так много Ну ладно, это не Анрё, я думаю Это не Анрё А баки мы не посмотрим Диагена мы не посмотрим Мимика мы не, не увидим Это не близнецы, судя по графику а, Может быть это горе Комната не меняет Свет вырубает о, о. Вот эту штуку не делает кто? Анре не делает. Анре не делает. Да, это не Анре. Она сама такая, я не Анре. Отстань. Демо бы уже взаимодействовал очень жестко, ревенант тоже, Мюлинг тоже. Свечка не загасла. Ханту Горю. Я думаю, либо это Горю, либо Мара, либо тень. Почему-то, я не знаю, почему. Ну, смотрите, темнота, да, в темноте мне Мара должна кошмарить, я только. Хотя я уже давно в темноте стою рубильник выключила это мара это мара все поехали проехали проверять ой. ладно я склонюсь что Мара свет вырубила рубильник вырубила э -э -э больше потому что вот эти нижние призраки они бы меня кошмарили бы стойте подождите а у нас есть доска уиджи ой доска и пентагра... ой это короче понятно а нет не получится М -м, ладно надо было 5 предметов поставить. Ладно, я возьму на заметку. Поставлю в следующий раз 5 предметов. Ну, в смысле, не 5 предметов, а чтобы все вещи были проклятые. Мы сможем тогда как-то пробовать проверять их. А, я считаю, это Мара. Юрей дверь полностью не закрывал. Ханту на меня хоть и дунул. Это похоже на него. Но почему-то мне кажется, что нет. Можно было бы, конечно, еще попробовать горе посмотреть, если бы он комнату сменил. Но он не меняет. Мне кажется, это Мара. Тух тоже не ду достаточно активный. Банши, она.. Мы вот эту вставили датчики движения, она не прошла. Тоже вычеркиваем. Юкай непонятно. Райдзюн тоже достаточно активный. Абаки тоже активный. Морой. Ну, он меня не проклял по факту через микрофон. Тае бы, он бы. Он бы, наверное, бы. Меньше бы стал взаимодействовать уже. А, поэтому. Диаген Хз. Марой тоже. Он бы наоборот стал бы лучше актинич, да? Короче, я считаю, это Мара. Поэтому поехали домой, посмотрим, кто это у нас. Мы, в принципе. А, датчик движения. Ой, я успею. Можно, можно. О! Кайф. А, зачем? Мне ж денег не дадут. Все, все, уезжаем, я забыл. Все, поехали. Либо... А, <смех> выполнил. Стоп. стоп стоп стоп стоп стоп стоп Она два раза прошла. Сейчас проверим сразу, комнату поменяла или нет. Она вышла из комнаты. Дай нам знак. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Она поменял комнату, это не горю. Раз, два, ушла. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Я просто думал, что может быть Банш. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Раз, раз. Блин, может больше. Слушайте, сейчас я начал сомневаться немножко. А -а -а, попробовать послушать ее. Вот, вот, вот, вот на. -вот -вот -вот. Линда Бейкер. Раз, два. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Линда Бейкер. Раз. Два. Ага. Подошла. Хоп. И. И уходишь. Плевать. Нет, это не, это не банш. Она ушла вообще в другую сторону. Ладно, все, давайте я все-таки думаю, что это Мара. Давайте посмотрим. Я, кстати, на секунду подумал, что это охота. Это Мара у нас. Она ходила по датчикам, потому что на комнату поменяла. А больше она доходит до тебя, до другой комнаты. То есть это не горю, то что комнату сменили. Я думаю, Тамара либо Тень. Мой любимый... А почему арбу не дали? Я мимика сразу вычеркнул. Ну, это либо мимик, который копировал Мар. Ну вот, в общем, такая вот каточка получилась, интересно. Ну, на самом деле, прикольно получилось, мне понравилось. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.